Всем привет дорогие друзья, с вами Стив. Блин, да микрофон ч... не включен. Какой микрофон? Не включена. А, точно, блин, а, да нет, миг, нет, она, нет, она, нет, она, нет миг, все. Она мигает, да, все, мигает. все, все, все, все нормально. Так, и всем привет дорогие друзья, с вами Стив. И сегодня у меня в гостях. Перестань. И сегодня у меня в гостях Рома. Он лежал ко мне в гости. И мы с ним записываем Видео! Ну, Видео! Спор... Виду, виду. виду по Майнкрафту! По Майнкрафту! На всю по мире! На версии 1.7.10. Как вы за то наблюдать свеску Ой, э, не на, Так нет, нет, нет, ща сейчас, ща надо перезайти, надо перезайти. Как мы перезашли? Все, надо, давай, записывай. Ой, там кровки, там кровки! Быстрее! Тебе надо добыть мяско! Мяско! А я без мяса не буду, потому что мясо кому они а а, не Ну не... ты в того, что у тебя тут труды не будет. Все? Я знаю. А для чего нужны деревни? Буду находить, я буду их кобать. Да. А, ты гробать деревни деревню будешь? Окей. Да. Самое лучшее это портал Ват, потому что ты иногда спалнишься в незнакомом месте, может около деревни. Блин, в следующий раз... Блин, чувствительность большая рада. Пофигу, ля-ля-ля. быстрее коровками иди. Там, где корова. Нафиг коровам. Что ты делаешь? меня камень есть. Да, ааа, что ты... Мне камень нужен. Спасибо. что за фигня? Раньше было три слоя, а шесть. А, значит так, я а, добавила, блин. я в шабронах там полазила, значит, вот так вот, а потом сказал. Ага, да, это я тебя. один Ой. Ой, блин. А так будет тебя вообще деревья, деревья. Эй, не тупи. Перезайди, перезайди еще раз. Так, сейчас. Возьми большую... Ну, кирку на удачу. Ты произошел баг, я опять тут оказался... И и у да... я суду дважды и буду Да! Я вообще... Я, я забыл по этот баг. Да, и, честно. Тоже, честно, грани... честно, извиняюсь. Блин, я сам забыл. Ну, вот по крайней рели... да мере... Три, Три, просто жми, все. все. Давай, подпрыгивай. Темелька, семелька, еще. О, я не туда вот копаю. Давай, все, все. Вот так. Дон, наверх. Так. Так. Вот. О, блин, запись у меня что-то больше лагов. Нереально. Все, тихо. Так, все. Давай поставим команду, чтобы вещи не выпадали сдохни. Не надо. Давай. Нет. Я помню, это было вон он того дерева. Все, нафиг. С я, я не буду. Иди, иди прям. Сейчас. Убей коров, у тебя там мяско будет. Все, значит, а -а -а. да, вот, все. Ну, блин, убей коров, а. Не хочу. Да, блин. Не ну, хочу. Я... Сейчас Окей, Дер... ты сам виноват, что ты без еда. Деревню найду? Ой, а у меня яблочки есть, ха-ха. Ага, да. А когда они закончатся, что ты будешь делать? А что я буду делать? Коровы ага, ты... искать. А я коров буду искать. Ага, да. А тем временем ты их уже не найдешь. Они убегут, потому что они уже слышали, то, что Мы их будем бить, а еще мы это отлупили парочку коров. Или нет? Или я какой? Ну, короче, ну вы наверное видели, наверное. Нет. А, нет, точно, да. Погнали еще налупим коров. Дерево надо. Без а дерева ты... жить нельзя никак. Да блин, сделали бы алмазами из дерева, и все. Поделим. Хочешь, чтобы я читер с вами воспользовался, а? Ну, нет. А, я понял, тогда обман с деньгами. Надо mm. деньги? Нет, не дам. Не, не, не, это команда, секретная. Ну давай все, все, все, давай. Так, так сейчас давай, давай, давай. Подожди, подожди, да Там... я сам, я сам веду. Это было в другом видео. Сейчас нельзя. Ну, вот так вот. Так ну, так, ну что, мы начинаем? Я вот зачем. Давай продолжим, продолжим. Вот добыча индийная, ну, да, да, да, да. Вот, вот все, ай, тупик перезаход. Так давай. Все, так, все, все, да, мы вернулись, да, да, так. Да, да, так. Да, все, все, все, все побежали туда. Да, так, да, тихо, так, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Все, тихо, все, тихо, все, тихо, все, все тихо. давай, так, так, побежали, давай, все. Ну все, давай, елку, я не могу. Почему? Бежать. Почему? Слишком тупит. А -а -а. У тебя голода нету. Я знаю. У тебя мало. Еще тупит. У тебя мало бикулей. Бикулей? Вот именно. Прикинь, это морковь срубать с добычи. А? Все. Короче, я думаю, мы сейчас заканчивать будем, потому что с такими гагами раб... я не буду э -э играть. Я не привык так нагорать. Да блин. Вот, короче. Все, ручь, но... давай прощайся. Нет, да, да блин, ну давай еще немного запишем, а. Пиши. Так, все. Я пошел Кешу гонить. А? Не надо. Поград. Это Маша, а не Кеша. Маша, иди сюда. Ну ладно, ты будешь покупать мне новую попугай. Мои бабушки есть. Да, короче. Да, короче. Нам надо найти какую-нибудь жертву. Нереально нам нужна жертва. Ага, мир, нормальная. Вс. А, С... уже идти. Сейчас, нет, он там крипер. Так, нет. Не С Эндерменом я не хочу, ай, ай, чё это, чё это? <связывая> Блин. Продолжаем записываться. Харе, Романа. Обращайте внимание на кучу этого да, говна. Оно, ну, наверное, уже исчезла. <связываю> так. Мне скучно. Так. Там коровки. Быстрее корова. Точно. Давай свою веб камеру потом запишем. А как то Ну, там надо поразить на сроках. Ну, я сами знаете. Это так, сейчас, сейчас может очень сильно багаться. Ой, ой. Нет, я другой возьму. Так, я начинаю. Уи, зима! Зыраман, зима! Прикольно, так, давайте добьем вот эту вот коровку. Давайте. Вс, добиваем. О, зри, как нам много всего выпало. Это... Да блин, да ты сам хотел этот меч А ну тычите <с> Нет, я все-таки возьму Да блин, ты сам сказал вот Даже взял тогда лопаточку Все Вот этого вот мне хватит А нет, нам еще дерево надо нарубить Вот затем и выкидывать все бежим к дереву главное сейчас быстрее развиваться давай бегом, развивайся подожди, нереально покоюсь ну вот вы понимаете, что вот это не нормально Короче, это же за тебя весь YouTube зырит. Ну, будет зыреть, наверное. А мне пофиг. Никто не знает, как меня зовут и как мне, где я живу. Попробуй мне сказать, я тебя скажу. Попробую ему ее назвать. Чего? Про тебя, кошка. Чего расскажешь? Про тебя. Чего? Тебя... Что ты где живешь? Да блин, я за тебя это пор сделал. А, придется схитить. Сейчас я вот этот монитор вырублю. Вот видишь эту кнопочку? Ну. Видишь эту кнопочку? Видишь, я вот так. Ну, еще. Выключится? Нет, не выключится. Да. Нет. Да. Нет. Кнопка. Давай нажму. Нет. Да, нет. Ну-ка, ты же сказал, не выключится. Да. А это... А я нажму. Нажимай. А знаешь, как я смогу сделать? Ну, нажимай. Ну, я фокус могу показать. Смотри. Да блин, а ты уже я... и так Видишь, я... пересел... смотри. Да, смотри да, блин, да. давай уже ты со своей... <связывая> Эй, что не, ты сделала? Нет, я включил. Что ты включил? Включи в Да блин, да хранили, <связывая> да, блин, дай клавиатуру. <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> я <связывая> молодец. А знаете, как control пишется? Плюс так. Ааа, вообще. <связывая> <связывая> Да, но он опозорился, вообще. Да кто меня будет смотреть-то? <свят> да он вот такой. Так, все добываем. Я Грома... сейчас <свят> твоё имя скажу. <свят> ну. Его зовут Сири а не Стив. <свят> Нет, я удалю это видео попробую <пробуй> Я тут, значит, создал свой мир, значит, пять минут прошло, а вон. <пробуй> а я <О, пробуй> вообще-то один 11... тут... минут заснимаю. Sixty. Five style. Seventy. Twenty, twenty-one, twenty-two, twenty three, ты такие, блин, короче мне экрана. One. Ты так злой, погоди. Сикс! А если е убрать, то сами знаете, что получится. А вот знаете, что какой прикор еще есть? Своего пассажир! Пасажир. А -а -а. Обратите внимание, там есть срок жир. Вот. А паса это значит посадить. То есть, получается, посадить жир. А, вообще, он боже. Вот, посадить жир. Короче, пасажир. Вот и Пассажир, посадить жир, Мы жир, жир тресы, лентяя, не идти пешком идти. А я реально, я думаю, что там со это, создатели это срово, ну, о, какие создатели, ой, я дебил. Чего? В общем, наверное, на это, наверное, немало людей это знают. Нет. Нет. Потому что пассажир, это посадить жир. Я даже всем расскажу. Иди сюда, Маша. Да блин гра. Бомж. Санду бомж в кожаной броне. Вот именно. Все, сдохни, иди. Ну, шатка. Пошла. О, тыковки. Тыковки. Вот понимаете, что у меня процессор у намного лучше. Он меня примерно будет снимать. 30, 40 50 fps ну даже может достигать до 60 вот. А, вот у него компьютер вот знаете сколько сколько фпс сейчас дай дай посмотрю ну, вот значит f3 и вот у него fps 9 fps 10 fps ой ой 6 короче это жесть ну, ну чё это ужас это просто да блин, это у меня с записью еще раз. Ты что, глухой, что ли? Ну что, без записи у него максимум 20 фпс. Я знаю. Чего ты врешь, а? Давайте внимательно посмотрим. Подожди, не включай. Ну. Пипец. Все, мистер тыклинная башка отправилась на охоту. Сдохни, сдохни. Сейчас я сдохну. Сдохни! Сдохни! Да блин, сдохни! Надо еле уже! Все, давайте! Сдохните! Спасибо! Эй, слышь, я до да, это не договор. Дохни. Да, да что ты делаешь, а? Это все из-за интим. Паха. Ага, ты хочешь, чтобы я читерную броню взял, да? Да, блин, а, ну что ты сделал? А? Давай, делай чит. Мне пофигу. Да блин, ну хорошо это делать, а что? Мы заканчиваем. Да, Жама сегодня. А Баржакте. Да, и чрезвычайно как там опозорился перед всем Ютубом. Ладно, вообще всем звезде пошла. Для вас игра, комментируйте все, если вы впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте лайки, до новых встреч всем пока!